В общем, сегодня я здесь, дабы понять комплекс Джорджини, понять его мне и вам. Первая наша как раз таки очередь, вот она. А, вот там, да, там у нас уже сделана проводка абсолютно всех коммуникаций. Там уже у нас сохнет штукатурка. Сейчас хочу отметить, что мы докупили территорию. Соответственно, еще появилась территория здесь. Правильно я тебя понял, что он идет с ремонта, с мебелью, с техникой, mm -hmm. он да. по полностью под ключ. И, соответственно, вот с таким вот видом просыпаемся, засыпаем и просто наслаждаемся. Запуск отеля 4 звезд. четырех звезд. Вы здесь четыре звезды собираемся. Да. Слушай, одно другое дополняет. Приедут сюда, пойдут туда, в рестик. Да, Брестик. годня, время, тысячи людей. А ты просто вот приехал сюда и перезагрузился. И все это Джорджини? Да. Дорогие друзья, огромный привет. Я сегодня в гостях у Анжелики. Анжелику по-любому знаете. Здравствуйте. Анжелика, здорово. Да, всем привет. А, все, вот это уже больше похоже, что да. ты проснулась. Дорогие друзья, в общем, сегодня я здесь, дабы понять комплекс Джорджини. Понять его мне и вам. Я вот сам раньше считал, что это где-то там, хрен знает где, на бугру, на горе. А на самом деле это немножечко другое. И вот сегодня мы откроем вам с Анжеликой большую тайну, что же это на самом деле. Да, во-первых, хочу сказать, что это не Джорджини, как ты его называл, а Джорджини, что с итальянского как раз-таки означают сады. Сады. Да, во-первых, давай начнем с того, что мы с тобой снимали, помнишь, видео в июле? Да, да? хорошее видео. И, да, если вы помните, мы тогда ходили еще только по а, такой опалубке второй линии первых этажей. Давай покажем, где, что... Где первая, где вторая? Да, где давай, где смотри, Поясни. первая наша как раз-таки очередь, вот она. А, вот там, это да, там у нас уже сделана проводка абсолютно всех коммуникаций, там уже у нас сохнет штукатурка, и в июле этого года там уже будет готова полностью как раз таки ремонт, мебель, техника, uh -huh. то есть чистовая отделка полностью будет готова. Мы с тобой тогда ходили по вот этим домам, это был еще только первый этаж, а сейчас у нас выстроено абсолютно все 17 вилл. То есть все монолитные работы на территории нашего комплекса окончены. Считаю, что за достаточно короткий срок, соответственно, работа всегда кипит. Сейчас мы как раз таки делаем еще одну нашу подпорную стену. Хочу отметить, вот что... да. И тогда уже начинаем как раз-таки приступать к возведению всей инфраструктуры на территории комплекса. Хочу отметить, что еще, да, то есть, помнишь, изначально мы говорили, что это один гектар, и что там такая инфраструктура, да, там, соответственно, одного, там, формата. Сейчас хочу отметить, что мы докупили территорию, соответственно, еще появилась территория здесь, по секрету. Да, пальчик. вот она. А вот этот домик не входит, правильно? Входит. Входит, вы его забрали? Вот вы творите, да. пойдем туда к краю. Да, то есть хочу вот отметить, так, дорогие друзья, да, да, хочу отметить, что, что территория сейчас уже порядка двух гектаров земли, и, соответственно, по секрету могу сказать, что скоро у нас будет старт нашей четвертой очереди. А где она будет? Она будет также здесь. То есть она вот, вот тут вот да, руку, да, будет? да. И, соответственно, mm -hmm. в силу того, что мы добавим еще, да, несколько апартаментов, несколько вил, в силу этого мы, конечно же, увеличиваем всю нашу инфраструктуру. Сейчас пока покажу вам старый формат, да. Где мы, есть, мы сейчас? Мы сейчас с тобой как раз-таки находимся в вилле номер э, 9. Вот мы она. вот здесь наверху на втором Да, очередь. мы сейчас с тобой здесь. Сейчас продажу у нас как раз-таки находятся лоты третьей нашей очереди. Mm -hmm. Хочу отметить, что у нас на сегодняшний день осталось 7 апартаментов из 102. Соответственно, я на данный момент реализовала 96% нашего комплекса. Да у тебя уже продавать нечего. Нечего. И а, сейчас, кстати, вот а, есть у нас интересная стоимость. Это... Это не нам, я думаю, что не Надеюсь, нам сигналят. Либо нам сигналят. Ну, подойдут, позвонят нам номер телефона. Нам а, нужно. все, отлично. Да. Продолжай. Да, соответственно, сейчас к нам можно войти в наш комплекс за 10 миллионов 62 тысячи, купить апартамент 28 квадратных метров, полностью с ремонтом, мебелью, техникой. Пойдем потихонечку спускаться, а ты будешь рассказывать. То есть, смотри, здесь концепция такая, покупая номер у вас здесь, да, в Джорджини. Это получается? Ну, я это... Я а, научу тебя да, научу да, правильно, правильно говорит говорить наше название И это, смотри, правильно я тебя понял Что он идет с ремонта, с мебель, с техникой Он да. Полностью под ключ Соответственно, вам за это доплачивать не нужно Давай еще раз напомним, что у нас В одной вилле 6 Мы сейчас продолжаем С Анжелика показывать вам как правило, Джиорджини. Джиординин. Джирджини. Да, наконец-то. Да. Наконец-то <смех> Наконец <-то, смех> я выговорил. Да, теперь смотри, поехали. Давай, показывай, рассказывай. Да. Что тут а, интересует? Да, во-первых, хочу отметить, что в одной вилле у нас 6 лотов на этаже по два апартамента. У каждого свой приватный вход. И площадь наших номеров от 28 до 45 квадратных метров с возможностью объединения. Максимальная площадь сколько? 45. И, соответственно, можно объединить и получить около 90 То есть я квадратных. И купить метров. весь этаж. Да. И объединить вот эти два. Да, и получить себе огромный большой полноценный апартамент. Вот эта площадь, апартамент. это 28? Да, здесь у нас, соответственно, маленькая площадь, но зато, представь, когда ты находишься площадный площадный в апартаменте с чашечкой кофе, ты просто выходишь к себе на террасу и видишь... Мега-захватывающий вид. Хочу отметить, что все-таки наш комплекс, он действительно самый видовой комплекс города Сочи. Начиная со снежных скал, Красной Поляны, заканчивая морем, городом, видно абсолютно все. И что немаловажно, перед нами фруктовые сады. А, соответственно, завтра никто ничего не застроит, видовые характеристики нам не перекроют. Да, открываем Проходите. врата. Приехала суета. Смотри, какой классный балкон. На самом деле застройщик правильно сделал то, что он делает хорошие большие балконы. Да. Плюс на юге всегда должен быть хороший балкон. Классная ротанговая мебель. Да. Красивые прокачка. перегородки из стекла. Все верно. И, соответственно, вот с таким вот видом просыпаемся, засыпаем и просто наслаждаемся. Также хочу отметить, что, опять же, инфраструктура нашего комплекса позволит находиться здесь круглый год. И весь сезон сдавать. То есть здесь нет какой-то, знаешь, яркой сезонности, но есть круглогодичность. Я знаю, что ты хочешь со мной поспорить по поводу этого вопроса. Вы просто привыкли продавать недвижимость около моря. А что такое загородный формат недвижимости, не совсем понимаете. Но если бы, допустим, все-таки комплекс наш был бы не ликвиден и не интересен, думаю, что за короткий срок в формате стройки я бы не продала бы 96%. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Что вот там? Да, что вот там. Это наша опорная стена. И, соответственно, у нас вот в таком формате образовались помещения. Как мы их будем использовать, мы еще пока не решили. Возможно, это будут дополнительные лаунж-зоны. Либо это, соответственно, будут снэк-бары. То есть у -у -у. мы будем в любом случае это использовать именно для как раз-таки Стеклопакеты алюминиевые у вас, молодцы. Да. Не сэкономили. Ну, да, а теперь к нашему экономили. вопросу. Да. Какого хрена здесь сделать зимой? Да. Во-первых, хочу отметить, что я каждый, да, всю зиму сюда приезжала, соответственно, никаких погодных условий мешающих не было, снега здесь нет. И давай представим, что когда здесь будет круглогодичный подогреваемый бассейн, Где и, он кстати, будет... будет два. Да, первый будет у нас здесь, он будет у нас... Вот здесь. Да, он у нас будет порядка, насколько я помню, 8 на 16 соответственно, у нас будет у -у -у. Infinity, он у нас будет с зоны, с отдельной зоной для деток. Второй бассейн у нас будет сзади, на да, да, то есть для как раз-таки той очереди. Также, кстати, хочу отметить, что сейчас по поводу ресторана... У нас, во-первых, будет он с трехразовым питанием со шведской линии, И ведем переговоры мы с несколькими именитыми брендами. В том числе это и Новиков Групп, uh -huh. и White Rapid, и Ginza. И, соответственно, будем привлекать их к нам. А это, как ты понимаешь, тоже добавит определенный поток весу, людей. Весу, естественно. Это да. добавит весу. 600 квадратов спа. Представь, здесь будут бани, а бассейны. Сейчас мы предполагаем, либо это будет та зона зеленая, которая также относится к нашей территории, либо, соответственно, это будет как раз-таки здание во входной группе, где будет ресторан, mm -hmm. где будет спа, то есть, где будет лобби, ресепшн, соответственно, это будет там. Слушай, ну, это, по сути дела, вот как ты мне подкинула мысль, типа, это э, тематика глэмбинга лес. Кто знает, что такое глэмбинга лес? Да. Но только здесь не палатки, а здесь домики. Да. То есть немножко другой формат. Знаешь, как? почему, допустим, не сделали, например, формат палаток или что-то такого да, легкого, из легкого конструктива? Для того, чтобы все-таки это было основательно, и для того, чтобы у людей была возможность да, не только сюда приезжать, но и, соответственно, находиться здесь более долгий срок. Во-первых, в каждом номере у нас есть кухонная зона, и, соответственно, их можно использовать даже и на долгий срок, да, то есть на постоянное и место чем жительства. Чем кухонную зону? У вас же здесь ресторан. Объясню, для чего мы их делаем. Во-первых, начнем с того, что э, мы хотим, чтобы наш формат комплекса подходил абсолютно любому клиенту. Объясню почему. Мало ли, мамочки с детишками да, что Да, приехала мама с, mm -hmm. с детишками, у детей определенная диета, чтобы у нее не возникало вопросов, что ей делать. Да, то есть мы, соответственно, делаем кухонную зону. Во-вторых, приехала, например, семья и решила остаться там, фрилансеры, uh -huh. да, там или там айтишники. Пожить здесь, Да, наверное, решили неделю, пожить, две, да, 2 да, три недели. Ресторан надоело да, да. да. То есть, соответственно, мы даем им возможность что-то готовить и то есть выбирать наши комплексы на более долгий срок. Пойдем, мы будем рассказывать. Пойдем, покажем да. большой, который я даже задумался купить-не купить. В общем, такая да. у меня дилемма. Да, во-первых, давай, еще, да, да, давай с тобой я? спускаться вниз. Это второй этаж. Хочу, кстати, еще отметить то, что... Во-первых, высота потолков 3,20 как раз-таки дает возможность ощущения вот этого пространства. Во-вторых, если ты заметил, помимо нашего комплекса, здесь есть всего 5 частных домов, два из которых мы уже выкупили, соответственно, ведем переговоры с остальными. То есть здесь нету настроенности. Видите, входная группа, здесь у нас как раз-таки большой санузел. Кстати, санузел даже включает в себя стиральную машинку, тоже этого ни у кого нет. А какую машинку? А вот пока не скажу, потому что с акцией, ты сам знаешь, бывает, что некоторые бренды с нашей страны просто ищут. Исчезают. Здесь у нас 43 квадратных метра, здесь у нас номер на четверых, соответственно, будет двухспальная кровать, да, и э, как раз таки вот опять же такая же терраса, соответственно, видишь, в силу того, что у нас каскадная форма постройки, в силу этого видовые характеристики открываются абсолютно с каждого этажа. Вот даже сейчас, если мы с тобой спустимся на первый этаж, абсолютно видовые характеристики не будут нам ничего ну, передавать. Как будто бы вот, что мы были на крыше, что мы да. вот сейчас здесь да. практически ничего не знаем. Хочу отметить то, что быстрый проект своей реализации. То есть вам не нужно, да, там, э, в, грубо говоря, вложиться к нам и ждать 10 лет, пока мы это все достроим. Еще раз, мы с тобой в июле снимали нашу... Угу. Да, тут ничего еще не было. Да, да, тоже можете, кстати, в этом убедиться. Сейчас это все выстроено за короткие сроки. Э, самое главное здесь было, это именно монолитные работы. Потому что все-таки мы у нас свайные дома, у нас по 12 сваев в каждом бьем, в каждом доме. да, Мы их там бьем до аргелита порядка 14 метров в глубину. То есть это было самое сложное. Соответственно, сейчас остается как раз таки чистовая отделка, а сейчас остается вот, э, территория, инфраструктура. То есть это будет все уже быстро. Вот. Также хочу сказать о том, что запуск отеля 4 звезд, 4 звёзд. Вы здесь четыре звезды собираетесь? Да, потому что у нас есть абсолютно вся инфраструктура для этого. То есть запуск отеля четырех звезд у нас как раз таки планируется а, до конца первого квартала 2024 -го года первый квартал 24 -го. ну слушай да. хороший это ну год по сути дела Ну даже меньше Чуть -чуть потому меньше. что тут у нас осталось да, но ну, грубо говоря не так уж и долго вот и к этому периоду времени мы планируем запустить абсолютно все и соответственно запустить полностью отель крыша ты не сказала, что она эксплуатируемая. Да, то есть, помимо трех этажей дома, у нас есть еще эксплуатируемая кровля, с которой мы, кстати, с тобой и начинали. Да. Да, она также будет нами полностью обустроена. Это будут шезлонги, это будет ротанговая мебель, зона озеленения. То есть, вот, грубо говоря, крыша, на ней да. будут шезлонги, ротанговая да. мебель. Да. И можно поставить по заказу джакузи. Да, за доплату можно себе сделать круглогодичную джакузи, как ты сказал. Mm -hmm. Можно сделать себе красивую зону барбекю. И, в принципе, с этой кровли вообще никуда не выходить. Также хочу отметить, что то если мы сейчас с тобой видим вот эту вот, да, дорогу, которая mm -hmm. не совсем презентабельно выглядит, Она вот да. К моменту реализации комплекса вся эта дорога нами также да. будет полностью сделана. Все эти провода закапываются под землю, все эти разрешения мы взяли, поэтому мы делаем не только для себя, угу. но мы и делаем для той локации, в которой находимся. По поводу еще, кстати, локации. Хочу отметить все от и будешь рассказывать да. по поводу да. локации. Что у тебя да. за локация? Где мы находимся? Тут что-то я слышал, какие-то домики у вас есть, типа чайные. Да, хочу отметить, что мы находимся в окружении самых популярных рекреационных точек, и в 50 метрах от нас находятся чайные домики это визитная карточка города сочи оттуда как раз таки начинается национальный парк теренкур и соответственно там у нас э, как раз таки находится чайные плантации вот они выше нас мы в принципе можем туда тоже прогуляться показать мы реально можем сейчас дойти до чайного да. домика с пойдем тобой. Долго идти нет ну пойдем да пойдем расскажу, да, пойдем есть, они уже здесь для дела более-менее ходят да. это, это, ну, вот, скажи мне, то, это что новая концепция отеля Именно в формате загородной недвижимости, но с близостью как к морю, так и к центру. Здесь, а, ага. вот смотри, здесь порядка 3-4 градусов всегда свежее. Здесь абсолютно Еще другой быть. воздух в силу того, что мы находимся в окружении национального парка из зелени. Если сейчас мы закроем с тобой э, здесь всю работу, здесь будет полная тишина, будут петь птички. Почему я акцентирую внимание на этом? Потому что люди, приезжающие к нам с больших городов, да, там, с человеком, с сейчас муравейником... Ага. И то есть люди будут ехать здесь просто отдохнуть душой да. и телом. Давай, знаешь как? Давай быстро пройдем и я тебе объясню главную концепцию этого комплекса. Мы с тобой, знаешь, на чем остановились? На том, что главная концепция комплекса, знаешь, в чем? В чем? Она будет сейчас философская. Подожди, где наши? Э, да, дни, вот они. Вот он, вот он. Вон вот они. он, да. Угу. И соответственно мы сейчас с тобой по Давай любимой раз. грязной дороге. Все. И мы идем на. Да, мы идем в чайные домики, домики. да. А, вот сейчас моя мысль, она будет очень глубокая и философская, но это правда. На самом деле, в нашей жизни самое ценное это что? А, здоровье. Нет. Дальше. Семья. Нет, дальше. Нет, ну, для каждого человека что самое ценное? Что не вернуть? Время. Время, да? да. О, вот. Это, да. вот. Время, и, день день да, и о чем так я так? хочу сказать, что на самом деле за как раз-таки событийностью и за быстротой нашей жизни мы как раз-таки ее проживаем и даже, да, не понимаем, как это все быстро проходит. То есть мы, наше время, оно реально очень быстро идет. А здесь оно Что, что здесь есть? Ну. А, когда у тебя появляется возможность остановить этот миг, я думаю, что ты им воспользуешься. Вот это как раз-таки тот комплекс, который позволит тебе остановить вот этот миг. И насладиться а, сейчас, сегодня, я, в я, эту секунду. Не Понимаешь? Вот мы, кстати, уже идем по чайным домикам. Запускайся. Да. Вот. Надо, согласна. Хочу отметить, что здесь у нас растет, кстати, хурма. Нашими клиентами. Мы даже здесь ее собирали. Вот чайные домики, ты можешь перевернуть. Не шли. Нормально. Здесь у меня есть любимое место. Еще одна видовая, кстати, такая точка. Слушай, Мы... и что, тут бесплатно можно заходить на ваши чайные домики? Бесплатно можно заходить, да? Тихо. Фу, успокоились. Это Да. Мама в хате. Это, так. Это у Здесь у нас скважины. Вот, кстати, тоже места отдыха. Да, как один тоже из форматов. Ну вот, смотри, ты пришел сюда. Все, тебе что еще надо? Ты просто посмотри. Тут кто-то уже вытоптал лобное место Да. Не хочешь, грубо говоря, смотреть на море, вот те горы Слушай, ну тут вообще волшебный. Кайф, просторы Просто безумные виды Природа, абсолютно другой воздух И вот как раз-таки туда дальше начинается Теренкор Там у нас чайные плантации тут Там озеро, национальный говорят, парк Вот, по поводу озера Слушай, одно другое дополняет? Да Приедут сюда, пойдут туда, в да. То есть, в этом и кайф, что приезжая mm. сюда, поверь, даже местные люди будут приезжать сюда для того, чтобы, грубо говоря, поменять обстановку, отдохнуть, кайфануть. кайфануть. А вот тут птички поют, слушай. Да. Где Он Вон чирикает. Да. Слушай, ну нормально. То есть, я об этом и говорю, что здесь останавливается вот этот миг. То есть, мы можем с тобой сейчас остановить время и его взять. Свой кулак, можно сказать так, и просто набраться сил, да. и вот все место это силы. Место да. силы. А пойдем пройдемся немножко по твоим чайным домикам. Пойдемте. Ну слушай, а что здесь в твоих чайных домиков? То есть я понимаю. Я да, купил, давайте вот, расскажу. Купила свой Джардини и дальше думаю, блин, что мне делать? Да, Пусть что такое чайные домики? Да, да, да что -что? давай объясню. Чайные домики, да, это, во-первых, любимое место нашего президента. Какого? У нас их несколько. Он ездит сюда? Да. Это любимое его место. Даже есть фотографии. О, маршрут здоровья. Это что, то типа Теренкова? Да, да. То есть как раз-таки тропы жизни. Здесь у нас как раз-таки дом 18 века. Здесь у нас экскурсии. Здесь проходит очень крутая чайная церемония. То здесь можно прям выпить чай, который растет у нас здесь недалеко. И, соответственно, да, здесь можно еще вкусить пироги по старорусскому рецепту. Слушай, вот сюда можно приехать, в принципе. И прямо отдохнуть. Да, пожарить шашлычок. А, написано, зарезервировано. Это специально так написано, чтобы люди туда не садились. Нет, подожди, я могу позвонить сюда. Или, грубо говоря, от да. Джарджини позвонить сюда. Да, и просто... Заказать беседку, пожарить да. шашлыки. Да, У и там их... своей беседки мало, я думаю, здесь да, да, То есть, там есть беседки, ты прав, У. но мы еще придем сюда. Угу. А также хочу отметить, что нацпарк нами будет полностью освоить. Соответственно, это будут квадратуры, мототуры, конные прогулки, тропы жизни. лет. Да, а он с... здесь тоже есть, все хорошо. Ходить, да, не в, в лес, не надо. Вот, а ты, кстати, сказал по поводу озера. Да, в 10 Где минутах тот? от комплекса находится озеро. Безумно красивое. Там также есть возможность порыбачить. Кстати, мои клиенты там уже ловили рыбку. Эх, Поймали да. карп 12,5 килограмм. Ну, что, ну, все, тут да, а? тут очень красиво. Я только, знаешь, я сам это чё, смотри, как... Я скажу тебе честно, что до момента того, как вообще, да, мы начали продавать жардини, я здесь ни разу не была. Но я вот уже успела почему здесь. Почему я не купил в самом начале? <с> Говори, Да, договори. но я здесь уже успела пособирать, соответственно, грибочки, походила на начальную церемонию с нашими клиентами и реально прям вот, знаешь, как зарядилась, потому что реально очень крутое место. Смотри, у каждого направление свое движение. То есть это правая да? полоса, они идут туда, те идут да. туда. Нормально, по-моему, все Можно сделано. заехать на машине, если, допустим, хочется. Mm -hmm. И вот так вот отдохнуть, насладиться жизнью, подышать. Слушай, минута ходьбы. Да. Вот я почему не купил твой косяк тогда? Ты мне не показал чайные домики. Вот Потому что ты бегал по комплексу, заставлял меня проходить через а, такие не совсем безопасные, соответственно, напалки на моем объекте. Все, кстати, до сих пор смеются, как я вообще выжила. И была ли у тебя цель все-таки меня добить? Ты живучий? Живучая, согласна. Я, Я живучая, мы... еще и успела все продать, ты понимаешь? Мы с тобой пришли от чайных домиков вот до этого прекрасного места. Да. Где мы? А, это также территория чайного домика и как раз-таки национального парка. Вот, ребята, вот наш догомысский чай. Это вот он как-то. Да, можно здесь даже его пособирать. И Высушить, самому заборить. Конечно. И заварить. Конечно. То есть здесь как раз-таки есть возможность почувствовать себя вот, в первобытном обществе. Быть таким добытчиком. Ну, что ж ты делаешь? Я добыл тебе чай. Благодарство. Все, поздно, Пошли дальше, посидим лучше. Да, давай посидим. Вот эти седлушки тут у них специальные. То есть подожди. Ну, а вот здесь смысл вот этого всего? Это просто посидеть, полюбоваться? Конечно. Вот ты просто вот так берешь, садишься и, соответственно, вся жизнь... Да, вся жизнь просто останавливается, все хорошо, спокойно. Ты знаешь, даже мне в 26 лет хочется вот этого спокойствия и тишины. Вот Представь, какая у нас с тобой работа, да? Ну, да Беготня, тысячи людей. А ты просто вот приехал сюда и перезагрузился. И все это Джарлини? Да. Понимаешь? И все это Джардини. Хочешь озеро? Окей. Хочешь море? 7 минут. Окей. Хочешь леса? Вот он перед тобой. Слушай, место силы. Здесь есть абсолютно все стихии. Здесь Садись есть вот в эту горы. Там у нас море? Да. Вот у нас вот показатель чайной плантации здесь у нас Да. Ладненько, слушай, вот. тогда что? Рассрочки у тебя есть? Да, у меня есть рассрочки 50 на 50 на полгода. Можно оплачивать ежемесячно, либо ежеквартально. И вот ты помнишь, еще мне говоришь, С -с скажи всем. Что мы им скажем? Да, скажи всем, что здесь, еще раз, да, кто сюда будет приезжать? Во-первых, те, кто топят за концепцию ЗОЖ, те, кто, соответственно, uh -huh. понимают, что такое место силы. А здесь у нас как раз-таки будут привлечены лучшие фитнес-тренера России, которые будут устраивать здесь фитнес-марафоны. Мы понимаем, сколько это стоит. А, да, а тут есть где побегать. Прекрасные, да, здесь есть все ровные абсолютно. дороги, тропы. Да, мы сейчас тоже сделали, кстати, кардио с Димой. <свят> Я думаю, что сегодня в спортзал можно не ходить. Да, мы свои То есть здесь будет все это работать круглый год. И, соответственно, ательер, который специализируется именно на формате загородной недвижимости, он будет здесь к месту. Он понимает, как это сдавать. И, соответственно, действительно, это будет очень ликвидный и крутой продукт. Я думаю, что после нас в таком формате будет очень много комплексов. Но самое главное, что мы первопроходцы. И у вас есть еще возможность 7 лотов от застройщика по хорошей стоимости купить, заработать, перепродать. Заработать на пассивном доходе. Просто приезжать сюда, перезагружаться, кайфовать. ребят. в общем, Джорджиния – это просто да, космос. Это, как ты сказал, ЖОЗ, ЗОЖ? ЗОЖ. ЗОЖ. Все, короче, изучу это слово и буду заниматься. Да, поэтому мы сейчас поедем с Димой оформлять бронирование. Я думаю, что я его добью, пока мы будем идти обратно. Вот, а на самом деле, в общем, будем только рады. Ребят, давайте семь объектов у вас еще есть возможность купить, хорошо заработать и действительно просто получить удовольствие от этого места. Будете сидеть здесь отдыхать, нравится Джордани, сидите на Джордани, нравятся чайные домики, кайфуйте на домиках. Да. Самое главное, они как два в одном, как твикс, друг друга дополняют. Да. Все, дорогие друзья, вам всего хорошего, прекрасного, да. прекрасного дня. Звоните. Да. Звоните. Ну, берегите себя. А и мы покупайте. будем релаксить. Да. Все, мы а мы релакс. все. Загораем, как это солнечные все. ванны. Да. Все. Пока. Пока.